Ну не знаю, у меня нет, я фамилию не скрываю, я не мужчина по имени Сергей, хотя мне Сергей зовут. Да? Свою фамилию ни от кого не скрываю. Ты не мужчина? Короче, я вас слушаю внимательно. Полиция, а журнал? Костерев, слушаю вас. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, поступила информация в нашу группу, что был задержан Сергей сегодня у вас. В вашу группу куда? В нашу группу туда а, это значит, вся Сергей был по за... Что? сегодня Сергея я такого человека задержали. Я, значит, вам еще объясню до этого я объяснял, что вся информация по задержанным только при личном обращении к близким родственникам. По телефону данную информацию не предоставляем. До свидания. Mm. Полиция, помощник дежурного просили, слушаю вас. Слушайте, а не бросайте трубку? Я тут я у конс... консультирую. это консультирую. Подождите, не надо это самое. Да, я хочу поговорить и хочу узнать. Потому что и, я звоню. Подождите. Говорить, это служебный телефон. Озвучить ему Вот у, у меня проблема, я да. Я озвучиваю ее, а вы мне не даете ее озвучить. Я вас спросил, что вы хотите? Вы познакомиться хотите, фамилия, имя, отчество там. Вас. Так, вы Костерев не хотите называть свое имя, отчество. Это очень подозрительно. Скажите, я консультировалась, вы мне сказали, что только информацию предоставить его Сергею, задержанным э, родственникам. Какая статья, какой закон вы использовали? Назовите, пожалуйста. Сейчас тестирование будете проводить. Ну, вы же э... фамилию имя, отчество Сергея, знаете? Я знаю. Насчет кого я должен информацию давать? Насчет кого? Вот скажите, пожалуйста. Хорошо. Был сегодня задержан такой человек по имени Сергей. И сколько было задержано? Может, их 10 человек было. Ну, задержано. может быть, озвучьтесь. Может, может быть. Может быть, ни одного. Какое интересует-то вас, Сергей? Сколько сегодня Сергеев у вас было задержано? Вам по каждому дать информацию? Не, не по каждому. Сколько сегодня у вас было задержано Сергеев? Значит, я вам еще раз говорю, вся информация по задержанным, только при личном обращении, близким родственникам. У как, какому Сергею вы... Назовите закон, которым вы сейчас вот это вот, то, что вы я сказали, значит, что вы близким не родственникам, не родственникам век, я такого не, не знаю. Значит, я разговор считаю с вами нецеленисообразным. Что значит, быть, вы считаете? <глотный вирус> Полиция, по-моему, что там постричал вас. Э, я уже звонила, я узнала фамилию. Я да, фамилию узнала. Фамилия его... Не может быть. Физического лица Поликарпов. Имя, отчество? Сергей Александрович. Он месяц, год рождения. Сегодня был такой задержан. Число, месяц, год рождения. Я не обязана знать его число год рождения. Значит, я вам еще раз говорю, что данная информация по телефону не предоставляет. Покой немножечко. Помощник, журнал, костей, телефон слушаю вас. Я снова звоню. Узнать, значит, вы говорите близким родственникам. Я заявляю вам что все, весь человеческий род ⁇ это братья и сестры. Так что я его сестра, я бы хотела узнать, что с моим братом. Совершенно верно, с вами согласен. Все близкие родственники, да. Но у этих близких родственников есть документы, угу. подтверждающие угу. непосредственное родство. Понимаете? Поэтому жду вас с документами. Где вы ждете? В отделе полиции, ждут документами у вас. Всего доброго, до свидания. Дежурная часть апатита Орзаев. Еще раз назовите фамилию. Не расслышу. Дежурная часть апатита Урзаев. Урзаев. Да, Урзаев. Первая буква ОО. Олег. Да. Урзаев. А, добрый день. Подскажите, куда я попал? Что это за номер телефона? Дежурная часть. Еще раз вам повторяю. Дежурная часть чего? Какого города? Апатиты? Апатиты? Да. Отделение... Это, отдел полиции какой номер? У нас один отдел полиции. Один, да? Так, значит, давайте я скажу, кто я. Журналист, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков. Меня интересует информация по поводу живого мужчины, хозяина имени Сергей. ФИО, имя, отчество персоны Сергей Александрович Поликарпов. Mm -hmm. Он такой содержится? Такую информацию мы по телефону не передаем. Даже СМИ. Даже в СМИ. По телефону никуда никому не передаем. Вы отказываетесь, предоставить информацию средства массовой информации? Мы не передаем телефон. Вы информацию? Вы отказываетесь. Ну, у меня, у нас есть. Ну, так сказать, нормативные правила, которые запрещают такую информацию передавать всем. И если только при близким родственникам при личном решении, при предъявлении паспорта. Вы в курсе, что средства массовой информации, есть такая статья уголовного кодекса, 140 ая статья, это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста? Вы мне отправляетесь, предоставить информацию. доступную, ничего тут секретного нет. Меня интересует, был ли задержан сегодня Это в... все вопросы в, в Ленин отдел полиции. Я не в курсе этих проблем. Семь двенадцать пятьдесят пять звоните. Сотрудники Лейного отдела полиции задерживали, скорее всего. Ну, у них это, скорее всего, происходило. Я не могу вам ничего сказать. Mm -hmm. а это людей, отдел 712 Звоните, и они вам там все подробно расскажут. А так мы не можем говорить. Mm – -hmm. Он же у вас содержится? – Ну, у нас он сейчас не содержится. – А где он? – Не могу вам сказать. Ну, обычно куда везут? В изолятор же временный какой-то. Сезон номер два? Или где? – Я не могу по этому поводу А, а какой -то... статье его задержали? Я не могу вам сказать. Все вопросы 7.12.55 звоните и ну, Как не можете? Вы уже часть информации сообщили. Начальство, Лаксин, чем могу помочь. Еще раз фамилия как? А ваша. А? Лаксин. Лаксин. Первая буква Леонид, Л. Вы кто вообще есть? Вы уточните, вы обязаны представиться. Еще раз фамилию. Я представился. Я уточняю, первая буква Л. Я представился. Было в дело. Я не расслышал, я уточняю. Первая буква Л? Леонид? Не Леонид. Лаксин, я сказал. Первая буква какая? Вы кто вообще есть? С какой целищно звоните? Я вам представился. Нет, не до конца не представились. Первая буква М. Я слушаю вас внимательно. Я хочу уточнить фамилию. Вы отказываетесь? Я вам представился вообще-то. Нет, не представился. Если у вас нет. проблема со слухом, то это вы не туда звоните. У вас проблема с произношением фамилии. Еще раз посмотрите. Я вас слушаю внимательно, мужчина. Первую букву уточните вашей фамилии. Я вас слушаю. Это такая, это такая буква, что ли? Нет такой буквы в русском алфавите? Есть. Есть. такая буква. Я вас слушаю, нет такой буквы в русском алфавите. Вот Фу. обвините первую букву фамилии. Я внимательно вас слушаю. Что вы хотите сообщить? Вы отказываетесь, полиции. А? Вы отказываетесь. Я вас правильно понимаю? В чем я вам отказываюсь? Назвать первую букву своей фамилии. Я вам представился, отлично. Да. Слух, а вы? проверьте тогда сначала, чем сюда звонить. А что вы голос повышаете? У вас все нормально-то? У меня отлично все. Ну тогда назовите первую букву фамилии своей фамилии. Я вам Я вам представился. – Вы представились, но вы специально не называете первую букву фамилии. – Я вам сказал свою фамилию, никаких проблем с этим не было, что я не представлялся. Первая буква, какая ваша фамилия? – Не знаю, сейчас я Еще раз, назовите фамилию, не расслышан. куда звоните? – А? – куда звоните? – В отдел полиции. Слушаю. Ну так фамилию назовите погромче, Моя а по фамилия Паламушин. Паламушин, да? Да. Первая буква П Петр, да? П. Да. Ага, благодарствую. Значит, звонит вам журналист, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Что? Кто звонит? звонит? Журналист, заместитель главного редактора. Угу. Информационное. Что? Выносите главного редактора. Информационное агентство Камчатский регион. Антон Николаевич Булгаков. Расслышали? Или записываете? Алло. Алло. Алло. Вы меня слышите? Алло. Алло. Дежурная часть, Трамщик Владимирович, могу помочь. Еще раз, как фамилия? А ваша. А ваша? Да, ваша как фамилия. <смех> Журналист чего-то Камчатского Вы продолжать начали, начали Так сказали, как агентство называют Нет, так я вам скажу, когда вы свои фамилии назовете Разговорите, ли? я запишу Ну так я тоже записываю Лакшин же, правильно? Первая буква Развление от инкогнито лиц не принимаем, вы что хотите Нет, а я инкогнито не разговариваю Какой цели вы тебе Вы что там, все инкогнито Все свои фамилии скрываете Что не понял я спрашиваю, вы что там, все инкогнито, все фамилии свои скрываете? Или все-таки по закону я вам политику? если И... у вас проблемы со слухом, то это ваша проблема, правильно? У меня проблемы со слухом, это у вас проблемы с, с названием своей фамилии. Ну не знаю, у меня нет, я фамилию не скрываю, я не мужчина по имени Сергей, хотя мне Сергей зовут. Да? Свою фамилию ни от кого не скрываю. Вы не мужчина? Короче, я вас слушаю внимательно. Ага, хорошо. Я просто в своей полемики будете заниматься. Вы, Я вас, вы, вы, вы... слушаю, записываю информацию от вас. Просто по слуху, у вас голос-то мужской, а вы говорите, что вы не мужчина. Сообщайте информацию. Насчет мужчины или Давайте... мужчины, приезжайте сюда, поговорим здесь. А, так к вам за решетку, что ли? Не надо за решетку, у нас нет решеток. Да ладно, в дежурной части нет решетки? Нет, у нас запрещено. И у вас это не режимный объект? У нас режимного объекта решетки нет. А номер режимного объекта сообщите, пожалуйста. Приезжайте, я вам все покажу. Какой номер вам сообщить? Ну, у режимных объектов есть номера. Не в курсе? Какой номер вам? Я не знаю. Ну вот режимного объекта. Вы же назвали, сказали. Да, что... секретная информация, не для общественности. Какая да, секретная? Да. А деятельность о полиции разве не открытая? Номер номер режимного объекта. Что за номер режимного объекта? Где вы такого начитались? Так в том-то и дело, что это вы вам что-то там сказали? Вы, это, вы со мной собой. подискутировать хотите Нет, или сообщите что? что-то полезное? Что? Вы сказали, что... У вас проблемы, третий, трудности, вас ограбили, избили. Вы сказали, подождите, что вы перебиваете-то все время? Это что за поведение? Я слушаю вас внимательно, что вы мне хотите сообщить? Так слушайте, а не перебивайте. Ну, ну слушаю. Ваша фамилия, представьтесь. Фамилия, да. имя, отчество. Да. Не перебивайте, я представлюсь. Слушаю. Так. Точнее, не представлюсь, а скажу о действительности. Вам Давайте. звонит. Журналист. Как? Журналист. Ну. Да не ну, а не перебивайте. Фамилия ваша журналист. Да слушайте. Журналист. СМИ, средства массовой информации, информационное агентство Камчатский регион, Антон Николаевич Булгаков. Камчатский регион. Антон Николаевич. Булгаков. Булгаков, ага. Угу. Да, что вы хотите, Антон Николаевич? Ну вот, нормальное общение пошло. Так. Слушал вас внимательно. Так слушайте, пожалуйста, не перебивайте. Меня интересует э -э, судьба живого мужчины по имени Сергей. Вы, наверное, уже в курсе, да, раз такие вещи занимаетесь. А, я тоже Сергей. Вот. Моя судьба интересует, что ли? Да нет, не ваша. Вы же не, вы же не мужчина, я говорю про мужчину. Ага. Вы же сами сказали, что вы не мужчина, Сергей. Правильно? Какого мужчины, Сергея? У нас Сергеев доставляется, как бы вам сказать, очень много. Фамилию его скажите. Слушайте внимательно. Значит, персо, имя, отчество персоны Сергей Александрович Поликарпов. Так. Так. Лучше был информацию. вчера такой, передан в город дел. В город дел. Номер полицейского департамента. На ИВС. На ИВС? Да. А в связи с чем он задержан? Статья. Статья ⁇ Неповиновение законом о распоряжении сотрудника полиции ⁇ Номер статьи 19.3? Да, именно она, часть 1. Ага. То есть, э, какое Не за это. Законное требование он не выполнил. Можете это уточнить? Что-то там у него... Короче, вы можете в город-дел перезвонить, он сейчас там находится. Номер телефона. Гарно все объяснят. Я вчера не работал. Угу. Я знаю, что он задержан по 19.3, часть 1. За незакон за неповиновение сотруднику полиции, законом распоряжении. Ясно, ясно. Номер город-дела. Человека, который его задерживал, сейчас нет. Это все было вчера, сами говорите. А Или фамилия... Вчера, когда 20-го шел, вроде задержали. А фамилия есть Они... у человека, который его задержал? Есть. Но это вы можете узнать уже только где-нибудь здесь у нас, а не по телефону. А, где-нибудь у вас? Ну, не где-нибудь, а в дежурной части транспортной полиции. Находится на ЖД вокзале. Трудовая, дом один. Mm -hmm. Вы мне скажите номер телефона и город дела, где он сейчас содержится? 02. 02? Нет, я... Или 112. Я с другого города звоню, но ну, скажите, этот, как можно дозвониться из другого города? 815-55. Угу. Uh -huh. И... 6-12-20. 6, 12, 20. 6, 12. Нет, 6 16, 20 Еще раз. Вы 112 позвоните, да. вас свяжут так. с тем городделом, который вам нужен. Не-не-не, 112 это здесь, по местности меня свяжут. А меня интересует прямой телефон, чтобы я мог... Вас по местности свяжут. Так как еще... вы будете звонить по линии городских отделов, вам подскажут номер дежурной части города Апатиты. Так. мы звоним им через 112 от нас угу. я уточняю, вы сказали 6-12-20 правильно? я точно, точно не помню или 6-16 или 6-12-20 по-моему 6-16-20 угу. благодарствую Сергей, вы очень любезны да не за что всего хорошего до свидания чай, Керимов. как еще раз фамилия? Керимов моя фамилия Керимов, да? Первая буква К Константин, правильно? Керимов. Керимов. Вроде букву Р я выговариваю. А, Вроде ну, бы. Ну, связь такая, что поделаешь? Первая буква К Константин, да? Керимов. Керимов. Все, Все ясно, да. А, да подскажите, что там, можете говорить? Ну, говорите, говорите, у меня тоже с телефона звонят же. Ясно. Значит, звонит вам журналист средства массовой информации, информационное агентство Камчатский регион. Заместитель mm -hmm. главного редактора Антон Николаевич Бугав. Очень приятно, слушаю вас. Да. Меня интересует судьба живого мужчины, хозяина Мина Сергей. Имя отчество. Фамилия как этого Сергея? Имя отчество... Ним, это... Имя отчество, фамилия Персоны Сергей Александрович Политарпов. Да, чего? А, чего, Сергей? Сергей Александров Поликарпов. Mm -hmm. Mm -hmm. Информация, вот смотрите, да. доставленная задержанная, информацию мы не предоставляем только близким родственникам при наличии паспорта. А так, если вы хотите более подробно что-то узнать, звоните 71255 или 712 по этим телефонам. Они там вам полностью расскажут про Сергея и все остальное. Так, 55, и еще какой номер? Семь двенадцать пятьдесят пять семь двенадцать восемь Восемь девять. Подождите, мне да. уже известно. Это тоже самое э, код города. Подождите, Это... мне уже известно, что его задержали по статье 19.3. точка три. Это закона Мужчина, Дену... я же вам еще раз говорю, такую информацию мы не предоставляем, к сожалению, <как> по телефону. Ближним просто только при наличии паспорта. Я обязан предоставлять информацию, средства массовой информации. Здравия всем! Я нахожусь сейчас в зале городского апатистского суда. Находится здесь мужчина с именем Сергей. Его задержали по статье 19.3. Вот, якобы неповиновение каким-то лицам, называющим себя сотрудниками полиции. Сегодня состоялся суд, где не было документа персоны с фамилиями имя и отчества, а был мужчина с именем Сергей который представил судье документ, подтверждающий это, судебно-медицинское исследование генетическое. Судья даже его не взял во внимание. Вот. Поэтому вынес приговор персоне, хотя я не признавался его персоной, был вынесен приговор персоне, который еще дали 7 суток. То есть, должны они сейчас отвезти персону туда, вот персону, то есть паспорт, но не человека, не мужчину с именем Сергея Живого. Поэтому, и кто хочет и может помочь мне, пожалуйста, сообщаю, что мужчину Сергея незаконно удерживают в Апатитском отделении межмуниципального отдела МВД Российской Федерации. Вот. Приговор вынес председатель суда Апатитского вот, Иванов Дмитрий Александрович, вынес приговор Персоне с фамилией, и отчество. еще о назначении 7 суток. Но на суде не было персоны, а присутствовал живой мужчина-человек. Поэтому прошу, кто может, окажите содействие, вот. звоните, куда посчитаете нужно, потому что незаконно удерживают мужчину, лишая его естественного права данного ему от рождения на свободу передвижения. Благодарю всех за внимание. До встречи.